Главь, дворца, безбожная страна, Коль возможность вновь тебе дана. Годы отступления твоего Время благодатное пришло. Ты давала Господу обед, И с тех пор прошла уж тысяча лет. Теперь не тут ты и не там, Стала ты служительным богам. Россия, Россия, звонись перед Богом, Звонись перед Богом. Держит кто в руке своей Сколько раз тебя он посвящал Сколько нежных слов он говорил В трудную минуту помогал Дверь спасения для тебя открыл Россия, Россия Oh God. Божий пострадал, Кровь пролил и жизнь свою отдал. Над судьбой задумайся своей И к врагам не относи друзей. Для Христа границы ты открой, Пусть к тебе придет Спаситель твой. Нежно посмотри ему в глаза И пойди по праведным стезям Россия, Россия, звонись перед Богом Звонись перед Богом Шадай, Эл Элшадай Эл Адонай, Тот же Ты и нам и им, Сильный именем своим. Эл Шаддай, Эл Шаддай. ты спасал своих сынов своей мощной рукой в море сделал ход сухой ты без Иисус все ждет и предлагает покой, И счастье рая свободно получить. Иисус все ждет и предлагает покой, И счастье рая свободно получить. Ведь корни распускало глубже сердца, Он захотел прибыть навек с самим собой, Но, отказавшись от небесного наследства, Остался бедным и несчастным сиротой. Иисус все ждет и предлагает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 Одежда есть, Иисус зовет тебя приди. Оставь сомнения и ненужные стенания. Рукой веры сам спасение бери. Иисус все ждет и предлагает покой.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 Бог есть любовь, любовь всегда готова Своим теплом весь мир согреть, обнять И изнемогшим здесь в борьбе суровой Надежды луч и счастье подать Bye. Yeah. Запад, не восток, И юг, не север, Бог живой К общению нас Все Сердцам искупленным везде Блаженство суждено, Его служение в труде Сливается в одном. Подай а же руку, брат, твою, Где в мире ты не жил. Но раз вошел в Христа семью, Ты дорог не ими. Постов и запад севернее Снимаются в поле. В Иисусе мы и брат, и друг по всей, по всей земле Дорог мне и мир На стопы северю Сливаются в поле в мы и брат и друг По всей, по всей земле дальше руку, брат, твою не в мире ты не жив но раз вошел в Христа семью, Ты дорог мне Подай же руку, брат, твою, Где в мире ты не жив. Но раз вошел в Христа семью, Ты дорог мне ими. Восточный запад северный, Мы мы и браты друг мы всей по и земле. мы мы и браты друг мы все мы мы и браты друг по всей по всей земле.